Сегодня мы поговорим на тему «Прости меня, Господь, что заставлял тебя плакать». 19 глава Евангелия от Луки дает нам волнующее описание последнего входа Иисуса в Иерусалим. Она повествует о том, как Христос приближался к Иерусалиму, сидя на молодом осле, под громкие возгласы огромных толп народа, следовавших за ним. Он начал свое восхождение у Илеонской горы, и чем ближе он приближался к городским воротам, тем больше собиралось народа. Вскоре люди начали постелать перед ним свои одежды и в радости громко славе Бога за все чудеса, которые они видели, и крича «Благословен царь, грядущий во имя Господня!» «Мир на небесах и слава в вышних!» Отчего было все это ликование громкое сана? От того, что они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. В сознании людей Иисус ознаменовал пришествие Божьего обетованного Царства на земле. Однако это не означало, что они верили, что Он был их мессией. Единственное, о чем они думали, так это о том, что началось Божье правление. «Прощай, римское владычество, воин больше не будет, так как наш Мессия восстанет и мечом поразит всякого врага. Мы увидим мир в Иерусалиме и в Израиле, где не будет уже рабства, не будет недостатка в пище. Бог, наконец, послал нам своего царя». Никто из участвовавших в процессе в тот день не подозревал, что произойдет далее? Когда Иисус ходил с горы, подлекующей возгласы толпы, Он взглянул на Иерусалим, который распростерся перед Ним, как на ладони, и заплакал. Как написано, и когда приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о нем. Здесь мы видим плачущим самого Бога во плоти. Плачущий Бог. Это что-то немыслимое для неверующего мира. Сама мысль о плачущем Боге кажется презренной в представлении неверующих. Плачущий Бог? Кому нужен такой Бог, который проявляет слабость? Тем не менее, Иисус здесь именно плакал. И какова была причина Его для слез? Вопиющее неверие народа!» Вы можете подумать, но ведь эти толпы возносили Ему хвалу, громко кричали осана. Это что-то не похоже на неверие. И все же Писание говорит нам, что Иисус знал, что было в сердцах у них – и действительно, сердца этих же самых людей будут ожесточены убийственным неверием через короткое время после этого. Не забывайте, что это были те же самые толпы, которые видели, как Иисус совершал среди них невероятные чудеса. Слепые прозревали, глухие слышали, хромые ходили, мертвые воскресали, и все это происходило на глазах у этого народа. И все же, несмотря на такое живое доказательство каждого ветхозаветного пророчества миссии, Мессии, несмотря на все слова пророков, которые этот народ, по идее, чтил, они ожесточили свои сердца неверим. Иисус говорил этому народу по сути следующее. «Я показал вам чудеса, знамения, невиданные дела. Я удовлетворял ваши нужды, исцелял ваши болезни и насыщал вас чудесным образом. Я показал вам столько свидетельств любви» которую питает к вам Отец. Но вы отвергли эту любовь. Смотря с горы на город, Иисус видел, какой огромной кажется цена такой жестокости. Вместе с тем, Он не желал, чтобы погиб хотя бы один из народа сего. Он все еще их любил. И мы слышим отзвук этой любви в Его словах, произнесенных сквозь слезы. «Все оставляется ваш дом. Пуст». Да, Иисус видел, как приближается час расплаты. И он пророчествовал тем людям, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камни на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Христос знал, что примерно через семьдесят лет римский военачальник Тит захватит Иерусалим и сметет его с лица земли. Его могучие стены он уничтожит и храм разрушит, и народ будет держать в страхе. Какая страшная расплата постигла Израиль за его вопиющее отвержение Божьей любви. И все же, та же самая проблема неверия остается и сегодня. Как же Иисус переносит все это жестокосердие и яд, выливаемый непосредственно на Него в наши времена? Сейчас в мире установилась всеобщая атмосфера богохульства и богопротивничества – когда люди говорят, мы не будем покоряться никаким Божьим законом, я могу сказать, что лично я чувствую по отношению к этой атмосфере глубокую скорбь, смешанную с гневом. Я постоянно спрашиваю Господа, как мир может издеваться над Тобой таким ужасным образом и так долго, и это все сходит ему с рук». «Это заставляет меня задуматься вот над чем. Когда Иисус плакал об Иерусалиме, ощущал ли Он также боль от тех ран, что нанесет Ему ожесточенный мир в будущем? Предвидел ли Он, что огромная по численности населения Земли будет бесчестить Его имя и спустя две тысячи лет?» Ощущал ли он боль также и от ран, которые нанесут ему верующие в будущем, которые все еще будут отвергать его спустя многие столетия? Были ли те слезы, которые он пролил, также и о тех грядущих судах, которые придут на землю по причине неверия? Подумайте о том, насколько могущественной поступью шагала его Евангелие сквозь столетия». Тысячи и тысячи служителей и миссионеров сейчас проповедуют Христа по всему миру. Множество благотворительных организаций совершают бесконечные дела милосердия во имя Его. И многие никому неизвестные герои во всем мире несут свидетельство Его любви среди страшных гонений. И тем не менее, для очень многих членов Церкви Иисуса Христа вера является феноменом одного дня, одного кризиса. «Всегда, когда наступает в их жизни очередной кризис, испытание более суровые, чем раньше, их вера колеблется, и ими овладевают сомнения». Все псалмы и другие книги мудрости нам дают понять, что наш Бог – это Бог, который может смеяться, плакать, скорбеть, гневаться. Также и Новый Завет говорит нам, что мы имеем первосвященника на небесах, который сочувствует нам в немощах наших, того самого человека из плоти и крови, который был Богом на земле, а сейчас пребывает прославленным в вечности. Без всякого сомнения, наш Господь есть Бог, который чувствует». И поэтому я задаюсь вопросом, как может Иисуса не ранить то огромное неверие, которое наблюдается сейчас во всем мире? Как часто мы, Церковь Иисуса Христа, сегодня раним Господа нашим неверием? Вспомните неверие учеников, когда они находились в лодке вместе с Иисусом, и она начала тонуть в поднимающихся волнах. А глубоко должны были ранить иисуса эти обвиняющие дышащие неверием слова брошенные в его адрес учениками учитель неужели тебе нужды нет что мы погибаем а возьмите случай когда иисус чудесным образом накормил тысяч человек а потом еще 4000 всего лишь несколькими хлебами и рыбками дважды он совершил это чудо кормления накормив в целом 9000 человек не считая женщин и детей и тем не менее даже после этих невероятных чудес собственные ученики Иисуса все еще вязли в болоте неверия. После первого чуда кормления Христос сказал им о закваске фарисейской, а они, как написано, рассуждая между собой, говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, должно быть, был шокирован, услышав такое. «Только что!» Буквально на глазах у Его учеников – он чудесным образом умножил хлеб для народа. Он явно был огорчен, когда отвечал им. Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите и не помните? Когда я пять хлебов приломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Как же не разумеете? Как Иисусу было не заплакать в тот момент? Не об их ли неверии он плакал, когда они так рассуждали после того, как видели, как он сотворил немыслимое. Не потому ли он плакал, что, несмотря на его творящую чудеса любовь, они все еще не верили в него. А вспомните, что было после его воскресенья, когда Иисус шел рядом с двумя учениками, шедшими по дороге в Имаус. Вспомните, какими удрученными были эти двое, что даже не поняли, кто шел рядом с ними». Иисус спросил, что тяготило их, они ответили, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» А мы наделись было, что Он есть Тот, Который должен был избавить Израиля. Но и некоторые женщины из нас изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело Его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив». И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Проще говоря, когда ученики не нашли Иисуса в гробнице, они перестали верить. И потому не отвергли свидетельства женщин, которые пересказали им слова ангела о происшедшем воскресенье. Как обидно все это должно было быть для Иисуса. Даже его церковь, причем еще в его дни, не верила в его воскресение. Именно тогда, по дороге в Амаус, Иисус не выдержал и высказал этим двум ученикам такой упрек. Он немыслимый и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Его собственные ученики не помнили и не верили его словам, когда он предсказывал им свою смерть, погребение и воскресенье. Ту же интонацию обиды мы слышим в словах Христа, когда он явился всей группе учеников. Наконец явился сим 11, возлежавшим на вечере, упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Слова «упрекать» означают здесь «журить», «бронить». Некоторым слушателям может показаться странным, что наш кроткий, сострадательный Господь мог говорить такие строгие слова своим ученикам, и однако же, из всех Евангелий ясно видно, Христос был глубоко огорчен их неверием. Эти люди были его ближайшими друзьями, его близким кругом, теми, кого он собственноручно избрал, чтобы быть толпами его церкви. Тем не менее, очевиден тот факт, что когда Иисус вошел в горницу, он услышал, что они рассуждают так, как если бы и не было никакого воскресения, никакого живого Христа, и именно эта жестокость их сердца и довела его до слез». Ни от каких ран не бывает так больно, как от ран, нанесенных самыми близкими друзьями. Самые глубокие раны наносят нам наше ближайшее окружение. Люди самые близкие нам, самые близкие нашему сердцу, друзья, которым мы доверились. Кто входил в круг ближайших друзей Иисуса? Евангелисты говорят нам снова и снова, что круг ближайших друзей Христа составляли Петр, Иаков и Иоанн. Только этих троих Иисус взял с собой, когда воскресил из мертвых девицу. Они были также со Христом в славный момент Его преображения на горе Фавор. И эти же трое были последними, кто оставался с Иисусом в Гефсиманском саду и которых Он просил пободрствовать и помолиться. Очевидно, эти люди и составляли внутренний круг друзей, ближайших к Иисусу. Тем не менее, в Вифане у Иисуса был еще более близкий круг друзей. В Него входили Марфа, Мария... И их брат Лазарь. Дом Лазаря служил Иисусу своего рода прибежищем от напиравших толп народа. С Марфой, заботящейся о еде, Марии, преданной ученице и Лазарем, близким другом, которому Иисус мог доверять. В Евангелии от Иоанна сказано прямо «Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря». Здесь у Иисуса был дом, где ему верили, где он мог сесть и отдохнуть, где он мог находиться в полном покое». Эти трое были для него как родные, и они дали говориться как о ближайших к нему родственниках. Вот Лазарь тяжело заболел, и сестры срочно посылают к Иисусу сказать «Иисус, смотри, тот, кого ты любишь, болен». Но Христос медлил и не пошел к нему, пока тот не умер. «Почему?» Он сказал «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Мы знаем, Иисус мог бы просто сказать одно слово, и Лазарь был бы исцелен. Также Господь мог пойти к Лазарю домой и исцелить его там. Однако вместо этого Христос сказал, «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Но пойдем к нему. Одно дело – верить в исцеление больного, и совсем другое – верить в то, что мертвый человек может быть воскрешен. В этом эпизоде Иисус давал друзьям из ближнего своего окружения возможность проявить веру в то, что было абсолютно невозможным. По сути, он говорил Марфе и Марии, «Я рад, что меня не было там, когда все было мрачно, и рад, что не начал действовать раньше. Я позволил этой ситуации зайти за пределы всякой возможности, всякой человеческой надежды, потому что я хочу, чтобы вы увидели мою силу воскрешать». Иисус хотел показать себя как Бога над всякой невозможностью. Эти обстоятельства имели отношение не столько к смерти Лазаря, но сколько к смерти самого Христа. Подумайте, когда настал час Иисусу идти на крест, как могли бы тогда его ученики поверить в то, что он воскреснет? Был бы только один способ дать им возможность поверить в это, и он заключался в том, что Иисус допустил тогда в Вифании, чтобы обстоятельства для него самого и для его друзей развивались в худшую сторону и стали настолько безнадежными с человеческой точки зрения, чтобы затем он смог начать совершать явно невозможное в глазах людей. Я убежден, что Иисус не доверил бы испытать такое никому вне его ближайшего круга друзей». Такие вещи предназначались лишь для тех, кто был близок Ему, кто мыслил не так, как мыслит мир. Видите ли, только в таких людях, людях, которые знают сердце Христова и полностью Ему доверяют, Он может произвести веру, которая никогда не колеблется. Дело в том, что Иисус знал все трудности, которые встретятся на жизненном пути каждому из этих близких Его сердцу людей – он знал каждую болезнь и каждую трагедию, с которой они столкнутся. Он также знал о том опустошении, которое придет на Иерусалим. И потому он хотел увидеть в них в тот момент такую веру в его попечение о них, которая могла бы оставаться верою, какие бы беды на них не свалились. Он знал, что это единственное, что может помочь им преодолеть все, что предстоит им в будущем. Когда Иисус наконец пришел в дом, первыми словами Марфа были к нему «Господи, если бы ты был здесь», не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Эти слова могут показаться исполненными веры со стороны Марфы. Но когда Иисус ответил «Воскреснет брат твой», ответ Марфы выдал ее полностью, зная, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Другими словами, «Сейчас все кончено, Иисус, ты опоздал». Иисус ответил, «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, а живет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет во век. Веришь ли сему?» Христос говорил ей другими словами следующее, «Нет, Марва, я есть воскресенье и жизнь, веру в Меня, и никогда не умрешь». Здесь опять-таки Он говорит не о Лазаре, о своей собственной смерти и воскресенье. Для него воскрешение Лазаря было уже делом совершенным. Марфа, разве ты не веришь, что я могу войти даже в могилу и совершить невозможное для тебя и Мари? В тот момент Писание говорит, Марфа пошла, а это именно то, что делают большинство из нас в подобных ситуациях. «Мы не стремимся решить эту проблему с Иисусом, ища у Него веры. Господи, помоги моему неверию. Вместо этого мы просто уходим, возвращаясь обратно к нашим сомнениям и страхам». Вот это и ранит Иисуса. Очевидно, Марфа не поняла, что Иисус хотел от нее больше, чем веры, необходимой только для данного ее кризиса. Христос хотел, чтобы она прекратила навсегда поддаваться своим мыслям неверия и положила начало своей вере в то, что Он может провести ее через всякое испытание. Тогда Иисус позвал Марию. Мы читаем, Мария же, придя туда, где был Иисус, и, увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Даже благочестивая Мария сказала Иисусу то же самое, что и ее сестра и какова была его реакция. Он воскорбел духом и возмутился. Неверие Марфы, должно быть, огорчило его. Очень огорчило. Я убежден, Иисус ожидал большего от Марии. Но когда он посмотрел, как горько, безо всякой надежды она плачет, он воскорбел, слово означающее «вознегодовал». Также и слово «возмутился» означает был недоволен. Именно тогда Иисус спросил, где вы его положили. Когда Марфа услышала его повеление, чтобы отвалили камень, она запротестовала, но, Господи, ты там ничего не найдешь, кроме вони. Наш брат уже четвертый день как мертв. В этих словах было еще больше неверия. Именно тогда мы читаем, Иисус прослезился, то есть заплакал. Целые комментарии были написаны на этот стих, к тому же со многими толкованиями. Уже написано, наверное, тысячи объяснений тому, почему Иисус плакал. Но лично я этот эпизод воспринимаю сердцем. Когда я размышлял на Ним, я молился. Господь, я не хочу знать, что об этом говорят разные теологи. Я хочу почувствовать то, что почувствовал тогда Ты. Иисус велит нам плакать с плачущими, и, возможно, он плакал тогда из-за всеобщего горя, которое охватило в тот день окружавших его людей. Но дело в том, что Иисус уже знал, что Лазарь вскоре выйдет из могилы, поэтому его слезы были так же и о чем-то еще другом. Посланник евреям говорит нам, на кого же негодовал он сорок лет, не на согрешивших ли, против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных дословно не позволяющих себя переубедить, отказывающихся верить. Возвращаясь мысленно к событиям у гробницы Лазаря, я начинаю понемногу чувствовать сердечную боль Иисуса. Только представьте себе, в тот момент не оказалось практически ни одного человека на земле, кто бы верил в Христа до конца. Иудеи не приняли его, даже столпы его церкви и те отказывались верить и даже люди из ближайшего круга Его друзей не проявили веры. Иисус знал, что скоро Ему надлежит оставить эту землю. Что, как вы думаете, Он мог чувствовать в тот момент? Теперь я должен спросить вас, а сегодня разве что-нибудь изменилось? Верит ли хоть кто-нибудь в этом мире, что Иисус есть Бог над невозможным? Когда придет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? Недавно я совершал молитвенную прогулку, имея несколько нужд о здоровье некоторых членов моей семьи. Когда мне на ум пришел этот эпизод из Писания, внезапно во время молитвы у меня из глаз полились слезы, и я молился сквозь слезы. «Господи, они заставили Тебя плакать!» «Заставил ли и я Тебя плакать моим неверием?» «Я много времени провел с Тобой за эти пятьдесят с лишним лет, Иисус!» «Я люблю Тебя!» Я знаю, что ты любишь меня. Но вот недавно у меня появились какие-то сомнения. Я удивился, почему некоторые мои молитвы до сих пор остаются без ответа. С тех пор я слышу его нежный, мягкий голос, который говорит мне, «Я буду всегда любить тебя, Давид. Я буду хранить тебя от падения, и я непременно представлю тебя безупречным предотцом». Но действительно, не очень больно за те случаи твоего неверия, и колеблющейся веры, которые были у тебя. Итак, дорогой святой, ты проходишь сейчас огонь тяжкого испытания. Ты молился, плакала, взывала помощи, но все по-прежнему кажется для себя безнадежным. Возможно, твоя ситуация зашла за грань всякой человеческой возможности, и ты думаешь, слишком поздно. Говорю тебе, Господь верил тебе в твой кризис. Бог мог бы вмешаться в любой момент и все исправить, но Он видит в этом кризисе возможность произвести в тебе ту непоколебимую веру, которая нужна тебе. Ему нужна не просто твоя вера, что Он может вывести тебя из этого твоего кризиса, но твоя вера в то, что Он будет справляться с любой самой неразрешимой проблемой отныне и до тех пор, пока Он не возьмет тебя к себе. Поймите, Он радуется вам. Однако Он также и любит вас настолько сильно, что желает создать в вас такую веру крепкую, которая проведет вас через все. Давайте помолимся. Прости меня, Господь, за то, что я заставлял тебя плакать. Помоги моему неверию прямо сейчас. Затем возьмите себе такой стих из Писания. «Без веры угодить Богу невозможно». Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аминь.